Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Не, не попал просто! Не, -не, не попал! Так, минус одна! Смотри, смотри, смотри! Опа! Опа! И не попал! И не попал! Да ни хрена! Ты видал! Ты видал просто! Я в упор стрельнул! Два раза в нее в упор! Просто два раза в упор в нее, короче, долбанул. Да что ты что ты тут прыгаешь-то? Я же стрелять в тебя собрался. Ты что ты прыгаешь-то? Что они все прыгают-то? Видишь, что в них целюсь. В них стреляю. Что они все прыгают? Не могут на месте постоять или что? Опорт на! Хорошо. Опорт! Апорт, бляха. Апорт. Я говорю, апорт, принеси. Принеси. Во. Во. Этого не будешь убивать? Нет? Можно я? Ну можно я? Ну можно чуточку. Можно чуточку, я его убью. Ждем. Долго ждать-то там это можно уже? Теперь? Идут. А сейчас... сейчас? О, давай, давай, давай. О, давай, давай, давай, давай. Да, О, да Они уже подходят. Чё, давай? Стреляй! Стреляй! Стреляй! Я после тебя, да? А ч не стреляешь? О, да Ни хрена там разорвало, чувака, ты видал? Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем Я с вами проходить подошь, <клышь, <клышь, сталкер Чернобыля. Итак, в есть, ä, приношу свои извинения за то, что ну, роликов не было, ну, это связано с тем, что... Много всего как бы вот навалилось, <связь> получается, тормози, помимо летсплеев я сейчас работаю еще над двумя, на короче, проектами по игрофильмам, да, вот, все, <связь> поэтому, ну, просто времени не хватает на, на все, на все, поэтому вот как-то <связь> получилось так, что видосиков не было, вот, надеюсь поймете, короче, простите, извините, вот. Итак, э, мы с вами продолжаем, продолжаем э, выполнять работу. Выполняем, Очень короче, хороший, бегать хороший. тут на побегушках так всяких нет. сталкеров, которые вот Подходи, сталкер. печальные такие, сидят, печальные искушит, такие. Вот, мы хотели с вами э, Здорово, в конце прошлой дай серии дай. купить, короче, патронов для, для, для, для, для вот этой вот винтовочки, для этого вот, а, автомата или что это такое. Вот я уже забыл, как это называется. Короче, вот для этого оружия. Так, так, так, так, так. Что? Какой калибр ты вообще? Ил-86 у нас. Так, Ил-86, Ил-86. Так, окей. Это вот вот эти вот вот эти вот, короче, патроны. Вот. Мы их покупаем. Хотели мы с вами протестировать эту пушку, так что я думаю сегодня это удастся сделать. Таких патронов у меня в принципе хватает. А, так, для пистолета, что у нас с пистолетом? А, это... Так, это не такой да? Времени, не такие патроны, 19 Скажи, миллиметров. Окей, mm -hmm. у нас mm -hmm. 19 мм есть и 19... А вполне у нас хватает, короче. В принципе все, в принципе все, наберем только вот эти патроны. Да Да, все нормально. Да, хорошо. Так, мы с вами в комментах, короче, договорились, договорились, что с собой будем, наверное, брать определенное количество патронов. Для таких, как ты, у меня всегда. А, пять, пять. Водку мы уберем. Так, этого 5, этого 5. Новичков нынче, что собак не резать. Наверное. И все Возьмем и больше, вот не несколько патронов. Информация Допустим информация Пускай будет. Так. Почему так? Ладно, пускай будет 40 и 38 для пистолета Для автомата, в принципе, в принципе нормально. 325, в принципе, это нормально. Для ружья в принципе тоже хватает. Ну, я не знаю. Новичков нынче, что собак не Ладно, оставим, короче, ружье вот так. Хотя хотя хотя давай по 30 35 Подходи, так. Для таких, как ты у меня ну, вот эти 20 что пускай будет вот ах, блин, как то так подъем. немножко снизим короче боезапас патронов вот как будет кончаться мы либо возьмем стоянника, либо короче Не будем землю, покупать моя окей может тебе так приступим приступим подходи сталкер для таких как я там ничего не появилось заработать что на данный момент ничего нет моя информация может тебе пригодиться. у тебя тоже нет ничего для таких как ты у меня всегда есть кое что интересно мне нужна работа тоже нет ничего окей хорошо у бармена пока не берем сначала берем короче мы вот у этих вот у этих вот и на кпп там стоит короче сержант да или кто там Uh, у него тоже возьмем uh, <помогут> задание. Так, окей, Бром. Бром тебя зовут? Окей, okay, погоди. Uh, <послушайте> сейчас я пожру. Колбаски, окей. Колбасоньки. Эх, подарить. вот дерьмо, опять <послушайте> пьян, блин. Меня, понимаешь, из Дунга хотят выпереть, <послушайте> если я и это задание провалю. А сейчас не в том состоянии, чтобы его того, этого... Понимаю. Так, нужна работа. Быстро. Найти оружие долговца. Окей. Ну, надо же было так облажаться. Что же эта зона делает с мозгами? Вроде же нервы крепкие, я никогда ничего не боялся. А тут такое. Все это вой в ушах стоит. Все шло Быстро. как и обычно. Была вылазка в темную долину. Э, Сели с кривым в засаде прикрывать основную группу. А тут как услышал вой. Такой ужас охватил. Блин. Я даже не понимаю, оказался э, на кордоне... А, не помню, как э, оказался на кордоне. -то. Когда вернулся на базу, Воронин чуть не расстрелял на месте. Он мне как раз выдал пушку улучшенную, за хорошую службу, так сказать. А тут, мне в панике Вы... Дёрд дал, так, видимо, ее там и оставил. Если бы ты смог ее принести мне, не а то куда снять, я теперь не без не нормального не оружия? Не поможет, Ладно, давай поможем. Давай поможем так. Так, да нет, ничего, в другой раз. Окей. Так, вот это можно продать. Стойкость, хорошо, это наше, так, так. Это что у нас кровотечение? Ага. Вот это мы продадим. Ага. Нифига себе стоит. как у меня Так, бармен. Бармен, держи. Все отлично так мы взяли задание у нас что там ничего нового интересного не появилось там справки что мы не читали окей хорошо кстати а вот и контакты да? где я тогда в прошлый раз искал короче где посмотреть нейтрал нейтрал там окей так так так так так так так так так так так так так так так так так, так, Сейчас. так. Ну, не тормози, Найти предмет. Ох ты, смотри, сколько там тайников-то. О, а это, кстати, к этому, к заданию, к нашему, да? Настроение... Воров. Никажи, Для таких, как ты, у меня есть Темная долина, это туда, куда нам надо. Труба, туннель, вот в лабораторию. И сколько там, смотри, сколько там тайников. Ну... Идем в че... золотую жилу, друзья Будет интересно, наверное Проходи, не задерживайся Прохожу, не задерживаюсь Окей Подходите в бар и не задерживайтесь всегда рады. Мы всегда вам рады Так, темная долина Где-то я что-то видел Даже э -э проход в темную долину Как-то где-то где-то это было. Дорогу, Дойду я, не парься. все нормально. Здорово. Вот а? Я говорю здорово, а он мне вот дерьмо-то. Я милая. ему говорю здорово, у а он мне, вот дерьмо-то. Дерьмо-то. Сам ты дерьмо-то. Так. Вот у этого. Сержанта Киценко. Надо будет взять задание. Ну, я думаю, это убить вот этих собак, которые здесь бегают. Так, темная, темная, темная. Темная долина. Ага. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой! Синки. Вера их там-то видал? Ты просто видал, сколько их там? Так, перезарядить. Все, погнали. Все, погнали. Так. псины. Бедях, как смотри, смотри, несутся, несутся. Хера она Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То что они О, сколько их тут! Сколько их тут много-то! Сопочато! Катапсы! Катапсы! Не, не попал просто! Не, не, не попал! Так, минус одна. Хорошо. Зажал немножко ее. В уголок. Так, погоди, чё там? Вост. Пост, все псевдо собаки. Какой нахер пистолет, ты ч? Какой нахер пистолет? Ты о ч? Псы! Эй, псы! Эй, псы! Сюда, камон! Да ни хрена себе, ты видал? Ты видал просто... Я в упор. Я, я в упор. Выстрелил. Ни хрена, ни... ох просто, жестят. Ребята. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. стопай, стоп. Ни хрена. Опа, тело Хорошо. Ну-ка. Ай. Ни хрена себе, меня с ног сбила. Пошла вот, Так, бинтами сразу тут тебя хорошо опа опа опа ай -яй -яй. ай ай ай ай да твою мать сины блин сины блин хорошо хорошо мне сейчас прилетело просто шикарно ну ка сюда куда разбежались так хвосты собираем хвосты э вы где Ау. -шу -шу -шу -шу. Сюда, команд. Смотри, смотри, смотри Опа, опа И не попал, и не попал Опа, опа Да ни хрена себе Ты чё такая дерзкая Да ни хрена, ты видал Ты видал просто, я в упор стрельнул Два раза в нее в упор Просто два раза в упор в нее, короче, долбанул. Хрена она такая. Бляха! А я что, не сохранился? Жесть. О, реально? Бляха, не присоединился еще. Мать. А да что они такие жимучие-то твою мать? стая стая гондурасов что вы такие там да, нахер побежала суток амон но да, твою мать ни да сколько в них патронов то надо вы чё кабаны что ли нереально как кабаны ведут себя разрабы ничего не попутали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 Так, блин, так, блин. я вас тут делаю? Пошла вон. Жесть. Просто, просто какую-то я. Все просто какое-то говнецу. Я застряли мы, походу, здесь надолго. Так, а у меня есть граната. Я что сделаю? Вот так. Где? Да твою мать, вы чё? Я к вам подкрашаться хотел. Бах. Ни одну не убил. Собаки. Бах. А чё они не дохнут? Они даже от гранаты не дохнут. Ты чё? В смысле? Да в смысле? Эй, бляха. Апорт на. Хорошо. Апорт. Апорт, бляха! Апорт! Я говорю, апорт, принеси! <режит> <режит> принеси! Во! Вот! Другое дело! Только все гранаты нахер потратил на это говно. Ху! Так. Господи, кто скулит? Кто там, бляха, скулит? Да твою мать, вы чё, еще живые? Обе две. Да твою мать, ты ч такая... За километр просто прыгает. Она просто... Ты видал, на каком расстоянии от меня она была? И такая херак прыгает, короче, и мне прям в лицо. Какой нахер фонарь? О, бинокль. Так, хвосты. Подрубаем хвосты. Хорошо. Ну-ка! Ну-ка! ну Она там бегает. А он тот труп мы осматривали? Ну хоть эти, знаешь, обколе, короче, не теряется жизни, знаешь, это бывает. Просто подойдешь рядом, как бы, знаешь. Ты на него не наткнулся, ничего, рядом подойдешь, так куда тронешься, до него у тебя сразу жизни. Пык-пык-пык-пык-пык. О, хорошо. Значит, мы его не лутали. Хотя, вроде как, да, там говорили, то что это лучше же появляется. Окей. Ну чё, собаки. Леха не перезарядился, но пошла вот. Сюда кому? Бах. Просто бах. Кусок мяса. Аллилуйя, аллилуйя, я их всех, короче. Фу. Да это, блин, жесткие собаки. Когда они короче толпу, это вообще жесть, просто жесть. Что там у меня? Журнал-то опять. Что у меня там в журнале-то опять? Клад Угрюмова. Окей. Потом проверим. Потом проверим. Но потратился я на них знатно. Знатно. Так, идем темную долину, да? Темную-темную долину. Сейчас главное, короче, не нарваться на основное сюжетное задание. Потому что пока оно нам ни к селу, ни к городу. Мы выполняем побочные квесты. Нам не нужны. Так-то. Сюжетки сейчас. Так, там что у нас? Там долговцы. А, погоди, это же свалка. Юпросте, Юпросте, это же свалка. Так, а что у меня? Это что? Здоровье. Сюда. Слезняк, так, кровотечение. Окей, Пульт стойкость хорошо. Так, а я, по-моему, ничего тебе там не передал например, да? Ага. Передает мне привет. А у меня не было там такого выбора, короче, передать привет, понял? Как-нибудь в другой раз. Так, что у меня здесь есть по моему тайнику? Что у меня здесь есть интересного? Так, аптечки я не тратил. А... Бинты что не тратил? Так, окей, это я сюда выкладываю. 5, 4, 4, 4. Так, так, это чё у нас за патроны, эти патроны суды? А, ну, в принципе, всё. В принципе, как бы всё. В псевдособаки собаки, пускай лежит. Нихрена себе, полторы штуки за них. Не, нормуль. Так. Ну, <ква> в принципе, больше мне здесь ничего не надо. Окей. Okay. Что там у них знать, бы Что знать? Зачем? вообще о чем? Ты вообще он. А, побежали. Ну, вроде не. Херачих! Херачих! Ну-ка. А теперь давай испробуем. отлично отлично отлично вот о чем я и говорил вот такое вот я хотел себе вот такое прям я себе хотел чтобы был была оптика так что будем ходить пока с ним ну это блин это это бандиты В принципе на них то много тратить ну, не то что тратить, на, на них много не надо. Еха, радиация что ли? Да ладно. Апэ. Да ладно. В этой дикой зоне такая радиация. Почему мне постоянно надо будет с такой радиацией здесь бегать? Вы Чё? Земля. ладно так вот э, это бандиты как бы на них много не надо ну и для них вот протестировать ее на военных на армейцах или на ком-нибудь таком Говори, сука, а то узнаешь как легко пуля пробивает череп не, не, не убивай меня Фуле, а напарника сейчас будет везти на заброшенную фабрику это все, что я знаю, млям буду ладно, бразь, живи ни хрена, смотри, у него не попадайся. эй, дружище, Ё. иди сюда да помоги я... отбить напарника у бандитов. я здесь давай за мной, я знаю место для засады а э, его убивать а не можешь? будешь? буду благодарен, долги в долге, возвращают <сёк> долги в долге а этого не будешь убивать? нет, можно я? ну можно я? Ну можно чуточек! Можно чуточку я его убью? Ух ты! Блин, какие они все зажравшиеся. Они даже не лутают, короче, прикинь. Они даже не это, не берут ни у кого ничего. Опа. Я вижу. Я вижу. Опа, хорошо. Хорошая штука. Так, куда он мотал? и э. Куда он оттал? Это жбан. новая локация, друзья. Новая локация. Ух ты. Прикольно, болота всякие. Так, чё мне, а, чувак, а, мне, наверное, надо вот эту взять, да? Мы же на штурм идём. Бляха! Это, наверное, сюжетное задание. Йокало манэ. Да? Это же сюжетка. Отбить долговца. Следовать за пули к месту засады. Уничтожить бандитов и спасти долговца. А, ну хотя, навряд ли. Ну давай. А, уничтожить бандитов спасти долговца. Я думал, уже провалено, нифига себе. Ну что скажешь? Спрячься на той стороне дороги. Они скоро появятся. Открывай стороны. огонь только после меня. За остановкой, что ли, да? Только после него огонь. Ну давай ждем. А что он туда целился? Они оттуда пойдут? И откуда? Ждем. Долго ждать-то? Да можно уже? А теперь? Идут. А сейчас? сейчас? О, давай, давай, давай. О, давай, давай, давай, давай. Да, о, да. Они уже подходят. Ч ⁇ давай? Стреляй! Стреляй! Стреляй! Я после тебя, да? А ч ⁇ не стреляешь-то? О, да! Ни хрена там разорвало, чувака, ты видал. Э, э все, успокойся. Бро. Бро, успокойся. Пуля, спасибо, друг. Я, блин, уже с жизнью попрощался. А я? Это вот сталкеры, благодари. Он мне помог. Спасибо, друг, пообщаемся. Да не за что. Бандиты, суки, вели меня на старую фабрику Не знаю, что там со мной собирались сделать Но одного парня, которого отвели туда, до меня Я так больше и не видел У них есть еще один наш, Серега Его держат в подвале Там здание такое, большое, недостроенное Помоги ему, ладно? А то они его тоже Не знаю, что у них там на фабрике я мало что слышал, знаю только, что у Борова, пахана ихнего Есть часть ключа от входа в подземелье, которая там находится Лаборатория там раньше была какая-то, что ли Еще они между собой трепались, что Боров очень хотел бы туда пробраться Только без второй части ключа хрен что выходит Это ты, ежели соваться туда вздумал, не советую Бандюков полно Так, погоди, знаю только, что у пахана... Боров это, получается, бандит? Я почему-то думал, что это... Этот... Долговец? Боров-то? Почему-то? Ладно. А откуда бармен его знает тогда? Чуть то не чисто. что то не чисто. Так, ладно, спасибо, я учту. Попробую помочь вашему парню. Спасибо за помощь. Так да не, сошло. Спасибо, брат, отбили моего напарника. Вот, возьми я чистого сердца. Еще 300, прицел пуску... Ого! Прицел! Хм. Так, ты, наверное, плохо... Неплохо знаешь эти места. Что здесь интересного? На севере лагерь бандитов. А на востоке фабрика старая. На юго-западе заброшенная свиноферма. А не вдалеке от нее ворота какие-то. Даже не знаю, что там не ходил за них. Так, окей. Муж, про лагерь бандитов поподробнее. Ну чтобы подробнее. Обосновались они в здании таком недостроенном прямо на север отсюда. Главным у них боров скотинок каких поискать. Нас как раз сюда и послали, чтобы его прикончить. Так, так, так. Но, но, но не надо его пока приконч прикончивать. Он мне должен ключ отдать. Так, а что на фабрике творится? Что удалось разузнать, так это, что там есть вход в какие-то подземные помещения, только охраняют его бандюки, здорово. Подземелье какое? Что там внутри? Вот чего не знаю, этого не знаю, мы туда не совались. Единственное, известно, что у Борова есть половина ключа от входа. Окей. А настоящая ферма. И свиньи там есть? Ой, что-то меня? Сопельки потекли. А слюнки потекли. Я говорю, сапельки потекли, он мне слюнки. Слюнки потекли, так отбивных захотелось, да? Так по всей зоне кабаны бегают. Съешь такого, глядишь, светится, будешь в темноте, фонарик не понадобится. Ладно, шучу, шучу. Ферма заброшена давно, там какие-то сталкеры обосновались. Только не понравились они мне, а я своему предчувствую доверять привык. Окей. Так, а что за ворота такие? Да не пойму я что-то. Ворота как ворота, только закрытые хранятся хорошо. Мы туда не совались. Понял, спасибо. А давай счастливо. А так погоди, стой, пока еще не счастливо. Сколько у тебя баблосов? Так, ладно. Да. А эту собачьей хвост будешь? Ник. На тебе один собачий хвостик. Возможно, пригодится. Так, может тебе что продать? А, тысяч. Хорошо. Ты у нас побогаче будешь. Вот так. Держи. Ну, спасибо, друзья. А, с вами хорошо было иметь дело. Так, окей. А это что у нас? Вход в лабораторию. Окей. Вход в лабораторию это у нас. Вон там где-то, да? Но нужно. Нужно, нужно ключ. Так, у нас тут вот до хера, короче, тайников. Один у нас находится вот здесь. Один, ухты один здесь, один здесь. Окей, наверное, я думаю, короче, знаешь, что? Э -э Пленный долговец. Ага, понятно. Так, а те оружие. Туба. Туннель. Лабораторию. Погоди, а где найти оружие? А, нифига себе, вот сейф вот этот. Мне все равно сюда надо, да, пробираться? Ну, ладно-с. Пойдем, короче, наверное... А... Ух, блин. Это я не понимаю, что вот это вот такое Туннель какой-то, труба это как можно пробраться Типа туда Ладно, пойдем к трубе Блин, твой твои рожи испугался Так, пойдем к трубе, короче Посмотрим, что за труба Вот Так, это я заберу Пойдем посмотрим, что за труба а, тут же одного разорвало. Ай-яй-яй-яй не засосешь, не засосешь меня. Меня не засосешь. Ага, а здесь можно-то ничего, кстати, сделать. Темная долина, надо запомнить, да? А, кстати, ну, смотри, снайперский прицел взяли. Так, что у нас там по снайперскому прицелу? Это для чего у нас? Широко распространен оптический прицел советского производства. Для установки на оружие используется стандартное для стран Варш... Варшавского договора крепления Типа ласточка-хвост. Угу. Так, его, наверное, можно на тот, на второй автомат, короче, прицепить. Да? Да. Пускай висит у нас здесь. Так, что у нас? 7 аптечек, хорошо. Ооо, я что принял? Я что принял? Бляха, я хотел выложить Ну ладно Косяк, косяк Так, ладно, пойдем к трубе Пошли к трубе Посмотрим, что там за труба, короче Возможно, это у нас будет... Тайники, короче, потом посмотрим. Я думаю, да. Тайники мы посмотрим потом. Сначала, сначала задание. У нас есть задание. Потом мы, возможно, отдельную серию запигачим по тайникам, короче. Я думаю. Вот. Снайперов нет, да? Нифига погодка, да? Разбушевалась. Погодь. Какой барта? Что-то мне барта показываешь, но. Ну? Я же здесь. Так, я нахожусь. А, вот я здесь нахожусь. Мне надо, короче, о, как мне надо обходить. Хорошо. Уходим эту дичь. Нам нужна труба. Так, погоди, а в принципе, смотри, у нас тут по пути, да, эти. Которые по пути будут попадаться, мы посмотрим, короче, ладно уговорили А почему вот это вот а, а, у меня слетает постоянно? Что за дичь-то, почему? Так Ух ты Неплохо Хороший товар Так Ладно, пускай пока у меня от радиации эта штука висит. Погоди. Здесь где-то еще. Или это наверху? Наверху, наверное, скорее всего, да? А здесь где-то лаз, залаз. Наверное, там. Через здание. Окей. Так. Ох ага. ты, смотри, аномалия, да? Мы про такую читали. Я не помню, что она делает. Жалит как медузу, что ли? Так. Что у нас там? Правильно, идем. Хорошо. Хорошо. Патрулей здесь, надеюсь, никаких нет, да? Вообще что-то людей не вижу. Вроде как база этих бандюгов да, так получается. Тут же боров. Так, он труба. А, ну да, получается это, короче, у нас просто вход э, в это место. Просто вход... Э, на территорию. Да какой пистолет-то? Окей. Аж позеленел, видел? Смотри, аж позеленел. Мне надо радиоактивно все. Так, ладно, идем. Забрать убору, выключить лабораторию. Бляха, я все равно, короче, видишь это? Долговец. Тунель. Я все равно, видишь, попадаю как ни крути, на сюжетку. Так, здесь, короче, мне надо ключ. Мне надо э -э, оружие, да, долго, и пленник еще спасти. Жесть. Так, погоди, я там, смотри, желтая что-то. Нормальные, типа люди, что ли? Так, фонарик я выключу, наверное. Что-то бегают, там, суетятся, походу. Так, ну это я сейчас, наверное, обратно за территорию выйду то мне так кажется да а нет или да что странно вообще на вышках никого блях не видно слишком слишком низкий короче Окей. Глушак бы еще. Да ладно, да вы издеваетесь, а что никого нет. Что-то странно это все, просто странно. На радаре вроде показано, что 4 человека. А по факту я никого не вижу Опа, вижу Так, ты кто? Ага, бандюган <свист> <свист> Один, да? Один, хорошо Так, ну красный Хорошо пожалуйста. <свист> <свист> А че его сейчас убьют, что ли? Да, мы, да мы. твою мать, ты чё -то умер-то, блин? На тебе. Леха. Стой! Откуда? А-ба-ба-ба-ба-ба! Так. Сколько их тут? Пять. Ты готов, хорошо. Отлично. ты там держись, чувак, я сейчас приду Хорошо, что его не убили вообще до конца. Так, там наверху никого нет, никого нет. Да оттуда стреляешь, ты дебил попали попали. умирай Вали, я вообще-то здесь один петушок ну то, то есть не я петушок а он петушок я, я типа говорю я типа к нему обращаюсь я здесь всего один петушок да умри ты нахер окей Держись там. Я сейчас. Говно. Говно. Так, окей. Все тишина. Держись, держись. Вообще. Ни хера себе. Слышь, браток, помоги! Так. На, держи аптечку. Спасибо тебе большое, Петя апостол. А... Фронт! Да блеха! Откуда на? Стой на месте, я а потом с еще поговорю. Петушки какие-то. Опять снова. Появились. И где, бляха? Ты куда пошел-то? потопал такой. -то. Где-то там. Ну, власти, гербники. Бляха! Куда пошел-то? Дебил. Ч ⁇ они такие? Дебилы-то. Дебилы! дебилы. поперся Нужно него информацию как выудить. И причем такой, смотри, бляха потоп... потопал такой просто, вообще как будто ни, ни, ничего и не было, ни в чем не бывало вообще без оружия такой спокойно, как про как то про Я могу через стены тоже как они стрелять? Задолбали. Да чье? Дойди на. Уничтожение лагеря задание провален. Какого нахер лагерь изгнан? Задание... <связывая> проварено, проварено-то. Какое нахрен задание проварено? Кто проварил задание? Бля, откуда где? Куда он Фонарик здесь мелькнул. Не на, на. Иди на на помощь. где фонариком светишь? Ах ты бля! Ах ты да какой? Наверху, бляха. У вот нас свою головку. Молодец! Молодец! Они здесь, смотри, не исчезают. Ну, не уменьшаются. Бляха, пипец, сколько тайников-то здесь, ⁇ к монета Искать не обыскать Точила Где там? Понятно, понятно Понятно, понятно Где-то там За стенами, наверное сзади. ну так. о -хо -хо -хо -хо. Вижу. <laughs> как он говорит, если ему мозги вышиб, а? Короче, я так полагаю, надо зачистить сначала все, потом, блин, уже лутать, смотреть. Потому что так они... Поствольником что ли? А, ладно-ка, понятно. ладно, хорошо. Так, оружие, оружие я нашел. Ну в принципе, оружие это я нашел. Это мое пока основное задание было, надо валить тогда отсюда. Мы еще успеем их здесь их перебить-то так -то, так тогда. Так-то, так -то, если посчитать -то. Да? Поэтому валим. Валим. Информатор свалил. Ну, не информатор, ну, Будем считать, что он информатор. Он свалил. Которого мы спасли. Не? Пленный долговец. В смысле? Тебя спас. Тебя <смех> Ты спас. Эти оружи. Долго с бандит. А, ну, у него смотри нету э -э времени, да? Так что, так что значит еще успеем, если, ну это значит не тот был долгий, хотя он тоже был в плену. Это уже его спас. Правильно же, правильно. Ладно. Это все сюжетные задания. Мы их потом будем выполнять. Сейчас нам нужно вернуться. Правильно же у меня выбрано. Мне нужно вернуться в бар. Это что? О, блин, свалка. Свалки это то роботерка. Так, так, так, так, так, окей. Да, у меня вот выбрано. Хорошо, все, валим. нечего здесь задерживаться короче проходим за дедуал для как железякам нельзя подходить радиация фонит пиратов что-то надвигается или это блин чисто такая намольная аномальное место где гроза постоянно ну -ка. Смогу я подойти сюда, нычку взять? Не долбанет ничем? А... Да заныкал Блях, а куда заныкано? Окей, а -а -а. аккуратно. Аккуратно. Ништяк. Фу, блин. Зря только. Зря только жизнью тут рисковал. Ладно, окей. <фṛṣ> Это выход. Да, я так понимаю. Выход. Там артефакт. Я хочу, я так устаю. -то. Вроде не перегружен. А -а -а -а. Хорошо. Я заберу Окей Сейчас пройти через свалку Короче, там недалеко, да это, Ну, не через всю свалку И вернуться На место Уничтожить Лагерь бандитов на свалке Нет, никаких Лагерь бандитов на свалке Вы задрали Только можно уже уничтожать там эти лагери -банд... Опа эти лагеря бандитов на Не, а, Появляются и появляются Все Черт, ги гигеры, блин, зашкаливают Они мне тут лагеря, блин, всякие Уничтожать Так, окей, у меня, короче, видос подходит к концу, друзья. Вот. Давайте мы с вами, короче, сделаем вот так. Это здесь выложим. Так, это здесь выложим. Что у нас еще? Вот это здесь выложим. Окей, так, патроны это что у нас? 18. Ляха. Это что? 18? 19. Вот так. Это все выкладываем. Так. патроны патроны вот тряхиваем. Все. Вот так вот делаем. И, короче, идем, короче... Вот я же не в трусы положу, а на цепочке носить буду. С ну, и Здесь, короче, ну, послушаем все, анекдоты. Все, вот. И Дойдем, тех, кто все это устроил, на этом поговорим. я заканчиваю Кому кто понравилось, ставим лайки, подписываемся поговорим. на канал, группу ВКонтакте Мишки. Подписываемся на Инстаграм, Зона. комментируем И с вами был Валерий, да всем пока все